Теперь же нам придется написать обработчик нажатия на остальные наши кнопки, а именно на кнопки вычисления, такие как сложение, вычитание, умножение и так далее. Но, во-первых, сдвинемся при помощи ползунка чуть выше и введем еще одно поле, которое нам будет необходимо, а именно поле для сохранения последней введенной команды. Конечно, под командой имеется в виду его знак, сложение, умножение и так далее. Оно, конечно же, должно быть private, поскольку нам нужно только внутри этого блока. Далее должно быть тип string, и введем для него имя, last command, последняя команда, точка запятой. Ну и заодно введем еще одно поле для сохранения результатов. Оно тоже, конечно же, будет private. Конечно же, оно должно быть типа double. И пусть эта переменная будет result, результат, точка запятой. Теперь же двинемся при помощи ползунка ниже и запишем еще один обработчик, тот, который будет поддерживать интерфейс ActionListener. Но для того, чтобы много не писать, вот эти несколько строчек мы вполне спокойно можем скопировать. Выделим их, далее правая кнопка мыши и копия. Встанем сюда, Enter, теперь сюда и правая кнопка мыши, Paste. Теперь для того, чтобы нам не путаться, вставим недостающие закрывающие фигурные скобки. И вместо Insert Action это у нас будет Command Action. И далее теперь напишем, что должен выполнять этот обработчик. Сначала узнаем, какая же команда была введена. Для этого введем переменную типа string. Пусть она будет command, знак равенства, и получим из нашего передаваемого параметра event при помощи getActionCommand его значение. Далее скобки, точка с запятой. Ну и теперь в зависимости от того, какое значение у нас принимает наша переменная start, напишем наше действие. Поэтому напишем так, if, далее start, далее фигурные скобки, и если start будет false, тогда будет выполняться то, что будет написано внутри других фигурных скобок. Теперь же внутри первой из этих фигурных скобок напишем таким образом. if, далее скобка, и если в нашей переменной команд находится знак минус, то есть она равняется equals а, знаку минус, в этом случае на нашем дисплее, в нашем фрейме, поместим знак минус. Просто-напросто это означает, что мы хотим ввести отрицательное число, поэтому напишем таким образом. Фигурные скобки, внутри которых напишем так, дисплей наша переменная, точка, setText, Далее скобка, команд закрыть скобку, точка с запятой. И теперь нашей переменный start, как всегда, присвоим значение false, точка с запятой. А если это все неверно то есть наша переменная команд где находится знак минус, в этом случае напишем else. И далее в качестве последней команды last command регистрируем нашу текущую команду command, точка с запятой. А теперь в другом случае, если у нас переменный старт находится значение false, нам просто-напросто надо провести наше вычисление. Для этого просто пока напишем calculate, такой метод, который в дальнейшем мы должны написать. Теперь просто calculate, посчитать и передадим в качестве параметра этому методу действительное число, которое получается при помощи преобразования нашего текста, который находится у нас в переменной display в действительное число. Поэтому напишем таким образом. Double, преобразование строки к числу, parseDouble, скобки и наша строка display. Точка, getText, далее скобки, еще одна скобка и еще одна закрывающая скобка, точка с запятой. Ну теперь в качестве последней команды, last lastCommand, опять зарегистрируем нашу команду command, текущую. Ну и то, что мы все время делаем. А именно переменный старт присвоим значение true, точка с запятой. Ну и теперь единственное, что нам осталось, это сформировать метод Calculate, который будет проводить все вычисления. Для этого сдвинемся при помощи ползунка ниже и напишем таким образом. Public, оно конечно же должно быть типа Public. Далее Void, тип возвращаемого значения. Далее Calculate, тип передаваемого значения Double. Пусть это будет x. Закрыть скобку. Далее фигурные скобки, внутри которых напишем таким образом. Напишем if... Далее будем выяснять, что у нас написано в переменной lastCommand. И если у нас там находится плюс, то есть equals плюс, в этом случае result, наш результат, просто-напросто увеличим на величину x. Точка с запятой. В противном случае else. Далее нам надо написать то, что будет происходить, если, например, вот тут у нас находится минус. Проще всего, конечно же, скопировать вот эту строчку. Выделим ее, правая кнопка мыши, копи, встанем сюда, Правая кнопка мыши. Paste. И тут надо написать, что должно происходить, если тут знак будет минус. Ну и конечно же, в этом случае результирующее значение у нас будет уменьшаться на x. Теперь щелкнем на клавишу Enter. Опять Else. Далее опять скопируем ту строку, которая у нас в буфере обмена. Paste. Теперь обработаем, что будет происходить, если здесь знак умножения. Конечно же, тут у нас тоже будет умножаться на x. Знак умножения. Опять Enter. Else. Опять вставляем, правая кнопка мыши и paste. Теперь обработаем знак деления. В этом случае тут тоже будет деление на x. Ну и else. И далее последняя команда, которую мы обрабатываем, это знак равенства. Поэтому опять правая кнопка мыши, paste. И если здесь у нас будет знак равенства, тогда конечно же просто результат у нас будет равняться x. Ну и после того, как мы все это вычислили, нам просто-напросто результат надо вывести на наш дисплей. Поэтому напишем таким образом дисплей, далее Set текст, далее скобки, далее кавычки и плюс Result. Кавычки вначале нам нужны для того, чтобы компьютер правильно перевел наш результат, который является действительным числом, строковую переменную. Теперь же нам осталось зарегистрировать вот этот Command Action в качестве обработчика события для нажатия всех остальных кнопок. Для этого сдвинемся при помощи ползунка выше, там где у нас находится Add Button и напишем таким образом. Проще всего, конечно, скопировать вот эти строки. Далее правая кнопка мыши, Copy, встанем сюда, правая кнопка мыши, Paste. И теперь напишем таким образом. Если i у нас равняется 1, то в этом случае нам нужно вставить обработчик события не Insert Action, а Command Action.